Друзья, спасайте русский мат, верните вновь заказники цензуры. Настало время возрождать его употребление, культуру. Нелегко бывает в жизни кладь. Несчастье в жизни частый гость, Ну вот вбиваешь в стену гвоздь, с размаху вдруг по пальцу хватит! Сорвется грубое тут слово. Стихает боль, на гвоздь плевать, Мат-антистресс, ты в форме снова. А хороший. Или в постели слаб и скучен Любовный дух и вял, и мал, Тут слово острое, вягры круче, Плоть крепнет, дух любви восстал, Рассеяны сомнений тучи. А вот кровавый бой с врагом. Дрожит в руках от злости автомат. И меткость падает, а пуля на исходе. Слить злость поможет. Трехэтажный мат. Тверды вновь руки. Враг отходит. В таких вот случаях уместно мат иногда употребить. Но что мы слышим повсеместно? Кошмарах, мать его, и тить! Профессор, слесарь, врач, учитель, шахтер, школяр, Его родитель, старик, старуха, дурачок, Из коляски грудничок, юрист, банкир, бомжа, Роняша, эстрадный деятель, мамаша, студент, детсадовец, Шофер, девчушка, шлюха, сутенер, Спортсмен, минагер, командир, ну и ТД, ТП и др. Всю речь усеивают матом, как неуч кляксами тетрадь. Сорваться снова с губ готова, ненормативная здесь. Мат извлечен с глубин сакральных, унижен, брошен в обиход. Что раньше было аморально, Сегодня как бурьян растет. Затерли мат, как пятачишку, Он жалок сморщен, хил давно. Суют его и в речи, и в книжку, В театр, эстраду, и в кино. Мат без преград, нудизм словесный, Стыдливость прочь, все на показ. И вот привычкой скучной стала, Что раньше возбуждала вас. Мацкушин стал, утратил силу, ассимилирован, без зуб. Так встанем, братья, на защиту, и тот, кто нежен, и кто груб. Отдельно обращаюсь к Зекам, не дайте мату так пропасть, ведь это вашей субкультуры весьма существенная часть». Чтобы тому, кто ссорит матом, Занятие это вышло боком, Вменить литературу чтения, Да на пятнадцать суток сроком, Когда сорвался не по делу Мат из твоих нечистых уст. Сиди, учи по приговору Крылова басни наизусть. Но гопоте, как исключение, мат разрешить придется все же. Ведь это их язык общения, Гапарь без мата. Жить не сможет, он нем и глух, погибнет вскоре. Здесь кто-то скажет, не беда, нет, поступать мы так не можем. Ведь мы не звери, господа. Чуть не забыл, порой без мата Бывает шутка пресновато. Ржевский, молчать!